приветствую всех и сегодня мы рассмотрим то как сделать вот такое вот убийство когда наш персонаж подходит к сзади и убивает по стелсу так для того чтобы это нам сделать нам понадобится соответственно enemy. это обычный blueprint класс character если мы откроем то увидим то что здесь Просто моделька персонажа, больше ничего не изменено. Так, и также в персонаже обычный трейс-сферы. То есть мы берем капсулу компонент нашего персонажа, вот она. Берем Get World Location, то есть положение нашей капсулы в мире. Подаем на старт, также потом берем forward vector, умножаем на 50, это будет наша длина. Дальше мы плюсуем с location и подаем на конец. И радиус устанавливаем 40. Давайте поставим также forward duration, чтобы видеть, хватает ли нам дистанции. После чего мы делаем break hit result и hitector cast to base enemy. И пока что это все, и теперь мы будем прописывать логику проигрывания наших анимаций. Так, что мы сделаем? Давайте для начала viewport. и Я в нашем персонаже хочу выставить, давайте, arrow. И на этот arrow я хочу добавить Skeletal Mesh, ставить сюда манекен 90, так, двигать мы будем arrow. так поставим и выставим здесь animation asset для того чтобы видеть dead enemy dead и здесь также asset kill так мы видим то что это далеко так, так это тоже далековато чуть-чуть сюда Так, это уже, в принципе, нормально. Так, Mesh мы можем удалить, Compile, Save, и убрать здесь Asset, и вернуться к анимационному блубринту. Так, мы имеем точку, к которой мы уже будем прикреплять нашего Enemy. Так, возьмем Set Location actor location возьмем нашу Arrow и возьмем get world location и соответственно прикрепим туда наш вектор давайте посмотрим Так, нам нужно включить в Base Enemy то, что мы можем взаимодействовать с ним, но не с его сферой. Хотя давайте с ним просто. Так, так, так. Коллизия. коллизион пресет. Так. Custom. Кастомную. Сделаем игнор физических тел, я думаю, и нам нужен блок visibility для трейсов. Так, давайте проверим. Оп, так, но ну мы видим, что его вниз кидает. Нам нужно поднимать нашу стрелку. Так, поднимать давайте мы ее в ноль поставим это в принципе должно быть нужное нам положение при смещении да как мы видим положение нужное и также что нам еще понадобится так это ротацию поменять set detector rotation и мы возьмем я думаю наш mesh get rotation и подключим так давайте посмотрим если мы подойдем сюда так Как-то оно боком нам ротацию делает. Так, давайте попробуем капсулу ротацию. Get. World Rotation. Капсулу. Вот, так нормально. Все отлично. Мы перемещаем нашего Enemy. И что я вообще хочу сделать так это сейчас мы это сделаем так add timeline kill здесь функция kill время 1 1 секунда длины и также мы здесь на нули время 0 или 0 Здесь э, время 1, value 1. Так, здесь нам пока что ничего не понадобится. Э, так, сюда. Так, у нас эктор, эктор, да? Так, давайте это отключим. Что мне нужно будет здесь сделать это get getектор location и также я думаю давайте мы здесь возьмем transform чтобы не путаться в двух нодах нам достаточно будет set вектор transform есть здесь у нас uh, location and rotation uh, на апдейт мы это подключаем uh, сюда мы делаем winter ту вынесем вверх а сюда мы делаем Ту. это чтобы сгладить наш поворот и наше перемещение а и так uh, теперь теперь play from start и что мы делаем с этим так давайте все-таки наверное наверх так, get actor location это локация нашего enemy мы подключаем в current target мы подключаем то на что мы хотим ее поменять мы подключаем соответственно локацию нашей стрелки так дельта time мы подключаем время в нашем таймлайне и спит мы давайте поставим 5 так с ротацией примерно то же самое мы берем get actor rotation берем в его current и от капсулы компонента мы берем get world rotation и выставляем в target то есть на то которое мы хотим поменять delta time также возьмем наш kill и speed мы также поставим 5 Так, что должно теперь произойти, давайте мы это посмотрим. Оп, и у нас персонаж плавненько к нам перемещается. Оп. Оп. Единственное, что он будет перемещаться какое-то время. Если мы вот так нажмем, то он будет за нами перемещаться. Но это не суть важно, поскольку мы будем отключать наше перемещение. Так, соответственно, нам нужно взять get controller нашего персонажа и сделать set ignore look input. Чтобы мы не могли поворачивать мышкой, и также set uh, Ignore Move Input, чтобы мы не могли двигаться. Так, и на финиш так нам нужно проставить галочки. И на финиш мы должны сделать следующее. Мы должны сделать... Э, так. Взять Mesh. Взять... AnimInstance. GetAnimInstance. PlayMontage. Подключаем к финишу выбираем монтаж, созданный от kill enemy, так и теперь также нам нужен play animation от меша нашего enemy, так где бы мы тут поближе можем достать get mesh Почему именно Play Animation, а не монтаж, поскольку пока нет других анимаций. Я хочу, чтобы NPC остался в положении последнего кадра этой анимации. Так, нет, почему я монтаж беру, так, Play Animation, и выбираем анимацию Enemy Dead. так давайте посмотрим так в принципе в принципе все нормально единственное что как бы у нас все плавно происходит давайте попробуем выставить сюда один один дельта тайм 1, 1, 1. если у нас ничего не изменится а они у нас изменилось все таки Time. Time. Interest Speed. Попробуем выставить один, чтобы это было быстрее. Так, когда мы нажимаем? Так, мы уже ничего не можем сделать, и у нас происходит анимация. Бум -бум -бум. Так, это работает. Так, анимация происходит. я думаю нам же нужно еще также отключить игнорирование клавиш так reset reset ignore look input и reset reset move input чтобы мы могли снова двигаться когда но только тогда когда э, закончит проигрывание свой монтаж этот был Delay мы возьмем и когда монтаж проиграется мы вернем управление в норму так play жмем у нас проигрывается анимация убийства и мы возвращаемся в исходное положение единственное, что у нас остается капсула у персонажа у enemy это не есть хорошо я думаю, что мы можем в base enemy прописать функцию функция destroy компонент in kill так мы возьмем капсулу компонент destroy компонент сейчас мы посмотрим будет ли сам персонаж проваливаться под землю в принципе не должен но он может так и эту функцию мы вызовем соответственно так this. второй компонент так я думаю перед делаем мы можем ее поставить это не критично play и мы теперь можем ходить по телу также можно подключить симуляцию физики, но это уже пожелание. Так, если мы выставим несколько энемий. Подходим, убиваем. Подходим, убиваем. Единственное, что у нас время в таймлайне как бы многовато стоит, как по мне то, что он подошел и еще думает убивать или не убивать это, ну, такое таймлайн 0.2 я думаю, будет достаточно и максимальное значение value 1, а здесь 0.2 то есть 2 миллисекунды оп, оп и мы убиваем Оп, оп, и мы убиваем. Единственное, что анимацию нужно немного отредактировать, поскольку у нас есть артефакт, то что мы немного видим внутренности манекенов. Но в целом это работает. Довольно неплохо. Так, единственное, что я хотел бы ограничить, это, во-первых, вам нужна этот arrow переместить на персонажа на самого персонажа для того чтобы если мы будем в положении приседа подойдем оп, и все отлично проиграется также нам нужно будет сделать так чтобы если мы подойдем спереди это будет нелогично да то что мы разворачиваем персонажа это конечно неплохо Но если мы спереди Как бы Нас уже персонаж Enemy заметит И начнет что-то предпринимать Поэтому э, Нелогично проигрывать это спереди э, Давайте перейдем в Enemy От э, компонент э, Добавим В принципе давайте добавим Box Collision э, Так добавим begin overlap и добавим end, end end end overlap сделаем cast на нашего персонажа скопируем переместим и у персонажа в принципе у персонажа или же не персонажа Хотя, да, давайте здесь в enemy, это и сделаем. Variable э, is Stealth э, Kill Знак вопросика. Здесь мы делаем его True, здесь мы делаем его False. То есть, если персонаж э, входит в этот бокс, то, соответственно, мы делаем переменную True. Если выходит то э, false. По дефолту она у нас false. Э, и теперь давайте настроим бокс. Э, примерное расстояние. Э, с каких расстояний мы вообще можем это делать? Я думаю, что мы можем. С такого расстояния свободно. Так, прикрепим к мешу так отлично и с такого вот расстояния убивать то есть если мы спереди подойдем то никак не зафиксируем и давайте его уменьшим вот так вот В принципе можно сделать и вот так так теперь в персонажа в нашей функции в которой мы делаем kill прям перед этим всем Банально мы поставим branch и достанем переменную Get StealthSkill. Если она true, только тогда мы будем атаковать. В принципе, все логично. Так, давайте сделаем вот так вот. Так, да, здесь конечно нужно кабель менеджмент сделать. Так, в целом давайте проверим. Мы подойдем спереди, нажмем и у нас как бы видите, ну ничего не происходит. Также сбоку, так, так. Ну то есть если мы вот так станем то персонаж уже определенно нас заметит. Но если мы станем вот так, то мы, оп, и убиваем его. Оп. То есть сзади это будет э, более логично то, что мы убиваем персонажа. И также у нас есть э, одна ошибочка. То что мы когда смотрим вниз и подходим, да, мы вот так вот подползем к персонажу, нажмем ей и как бы типа Типа, что мы убиваем как-то не, не туда. Э, я думаю, это мы сейчас также пофиксим. Use palm control Rotation Я думаю сделать это так use palm control Rotation так, get, а set, set Use palm Control Rotation В принципе это может сработать если мы поставим false Так не знаю вроде нормально да, в принципе, да, это работает. Кстати, мы можем а, двигаться а, только потому, что у нас а, стоит aim offset. Если мы присядем, будем смотреть вниз, то когда мы проиграем анимацию, у нас все становится на нормальное состояние. Так, и также давайте мы это добавим сюда, только с галочкой, чтобы мы вернули в исходное состояние. Это все. Compile, save. Так, мы подходим, нажимаем, у нас проигрывается нормальная анимация. Все прекрасно. Приседя, если мы сделаем так, все прекрасно. Единственное, что нам нужно будет... анимацию подкорректировать, и будет все в порядке. Поэтому всем спасибо за просмотр, и до новых встреч!